Фаршированные кабачки в кляре – отличное блюдо, которое с удовольствием едят все мои чады и домочадцы. Просто кабачок есть как-то не очень весело, но в кляре, да еще с фаршем он просто замечательный. Фаршированные кабачки в кляре можно жарить на сковороде, а затем доводить до готовности в духовке или сразу готовить в духовке. Фарш можно использовать любой. Гарниром к фаршированным кабачкам может быть отварной картофель свежие огурцы и помидоры а также советую подать сметанный или томатный соус. Успехов и приятного аппетита! Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Небольшие кабачки помыть и порезать на кружочки. Кабачки начините мясным фаршем. Кабачок обваляйте в мяукее, затем опустите в яйцо, повторите процесс два раза кабачки запекайте в духовке 20-25 минут при 200 градусах подписавшимся больше вкусностей приятного аппетита лайкайте подписывайтесь комментируйте нам понадобится кабачок 2 штуки мясной фарш 350 400 грамм лук 1 штука яйцо 3 штуки, мюка, 4-5 столовых ложек, специи, по вкусу, соль, перец, по вкусу, количество порций, 6-8. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Друзья, до новых встреч!